Всем привет! Это видео о том, как проверить жесткий диск на ошибки и исправить их в Windows 10. Это нужно сделать, если у вас есть подозрение, что жесткий диск стал неправильно работать. Например, компьютер долго загружается или выключается, происходят внезапные перезагрузки системы, зависание при работе с файлами и так далее. Вам не требуется установка никаких других программ. Все, что нужно, уже есть в самой системе. Для проверки и исправления ошибок системного диска с операционной системой Windows необходимо выполнить команду "Чек диск" в командной строке, запущенной от имени администратора. Команда "Чек диск" работает только с дисками, отформатированными в системе NTFS и FAT32. Для запуска кликаем правой кнопкой мыши по названию Пуск и нажимаем командная строка администратор. нажимаем да. Далее вводим команду check disk и вводим букву диска, который вы хотите проверить на ошибки. В моем случае это диск C. Далее следует ввести параметр F, при котором ошибки будут автоматически исправляться, и параметр R при котором будет проведена проверка поврежденных секторов и попытка восстановления информации. Нажимаем Enter. Так как мы проверяем жесткий диск, который в настоящее время используется системой, получаем сообщение ⁇ Не удается заблокировать текущий диск ⁇ Невозможно выполнить команду ⁇ Чек диск ⁇ так как указанный том используется другим процессом. Вводим Y, нажимаем Enter и видим сообщение «Этот том будет проверен при следующей перезагрузке системы». После этого заходим в меню «Пуск» и перезагружаем наш компьютер. Так, ничего, не нажимаем на клавиатуре, и в следующем окне мы видим Scanning and Repairing Drive C. Это значит, что команда Check Disk работает, и все что нужно – это дождаться окончания данного процесса. Проверка и исправление ошибок может занять продолжительное время. После завершения вы получите статистику проверенных данных, найденных ошибок и поврежденных секторов. Для проверки внешнего диска, карты памяти или USB флешки можно воспользоваться Windows утилитой. Для этого заходим в этот компьютер, кликаем правой кнопкой мыши по нужному диску, в моем случае это диск E, нажимаем свойства. Во вкладке «Сервис» нажимаем «Проверить». В моем случае Windows 10 сообщает о том, что проверка диска не требуется, однако вы можете проверить его принудительно, кликнув на «Проверить диск». Нажимаем на «Проверить и восстановить диск». И ждем завершения сканирования. В моем случае Windows 10 не обнаружила ошибок. Также для проверки внешнего диска карты памяти или USB флешки можно использовать команду Check диск При этом данные накопители не будут использоваться системой и перезагружать ПК не нужно. Всем спасибо за внимание. Удачи!